Там я публикую один из самых первых о выходах, новинках инвестирования в интернете. И вот на вот таких вот фаст проектах, которые я сейчас вам покажу, я здесь вам проведу статистику, кто зашел со мной в начале, они уже здесь зарабатывают деньги. Также читайте правила инвестирования в интернете. Под данным видео есть ссылка. Вы попадаете в телеграм и читайте внимательно. Итак, первый проект, по которому я хочу провести статистику. Парагон мал. Давайте сейчас перейдем вот к записи, пополнения и снятия средств. Я здесь уже вот выводил, вы видите на своих экранах. Раз, два, три, 4, 5, 6, семь, восемь. И получил сегодня вот девятую выплату. Если мы перейдем на сайт. Там, где я все публикую, вы перейдете по ссылке. здесь вот есть ParagonMal и Tetemal. Вот два проекта. Это два проекта от одного и того самого администратора. Вы попадете вот на сайт ParagonMal. Здесь вот минимальная инвестиция 12 долларов. И если мы 12 долларов разделим на 1,5 доллара, это по VIP первому, мы получим окупаемость на 8 день. Здесь уже я получил 9 выплат. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. Здесь кто зашел со мной на самом старте, он уже окупил свои вложения. Если мы посчитаем VIP 2, как у меня, разделим 50, разделим на 3,5 доллара, получается здесь окупаемость 14 дней. Здесь немножко больше. Ну и так далее. Сами считайте. И принимайте решение. Здесь вот на сайте публикую всю статистику, с которой вы можете ознакомиться. Она в открытом доступе. Теперь переходим к следующему проекту. Называется он TTMAL. Я сегодня здесь получал выплату. Вот они мои сейчас все выплаты. Сейчас вам покажу. Вот на сайте можно посмотреть. Вот. Первая выплата 19 долларов. Спасибо команде. Вторая выплата от 89 долларов. И третья выплата от, на 55 долларов. Сегодня я сделал здесь, в этом проекте. Нам дают бонус 5 долларов за регистрацию. Минимальное пополнение здесь на 12 долларов. Минимальный вывод 3,5 долларов. Давайте сейчас посчитаем здесь окупаемость. Пополняем на 12. Ежедневно мы снимаем по 3,5 доллара. Получается, на четвертый день у нас уже окупаемость. То есть завтра, когда мы здесь получим выплату по VIP первому, то мы здесь окупим свои вложения. Если вы умеете приглашать так, как я, то вы свои вложения сможете окупить в первый же день. Давайте посчитаем VIP второй. Он стоит 40 долларов. И ежедневная прибыль 7 долларов. Разделяем. 40 разделяем на 7. И получаем окупаемость на шестой день. Шестой день мы уже здесь зарабатываем. То есть мне осталось здесь еще, получается, получить три выплаты. И кто со мной купил VIP-2, он также окупит свои вложения. Вот такая, друзья, статистика, вот такие проекты. Кому они интересны, вся информация у меня на сайте. Изучайте, сохраните в закладке мой сайт. Здесь будут обновляться периодически данные проекты изучайте и зарабатывайте на этом у меня все всем желаю хорошего дня и всем пока